Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel Так, у нас э, было обновление и вот тут описание его идет Главное изменения, больше жетонов Игроки, которые еще не закончили серию 3, теперь будут зарабатывать в 4 раза больше жетонов, чем раньше, прикинь? Обновление магазина, карты теперь можно приобрести в магазинах в двух разных разделах так, выберите свою карту. Карты серии 3 были разделены на отдельные разделы магазина. Вместо того, чтобы покупать одну карту серии 3 в месяц за жетоны, игроки теперь могут выбирать одну из карт серии 3, которая будет открываться каждый месяц бесплатно. Поэтому приобретите... Нет, приберегите свои жетоны для серии 4 или серии 5. Магазин жетонов. В магазине жетонов теперь будет только серии 4 и 5, а также вариации... Предельные формы. Так, общие изменения. Сезонное понижение серии. Наконец-то карты опустились до более низкой серии. Так, карты, которые опустились из серии 5 в серию 4. Это Забу, Саурон, Шана, Ослепительная Король Теней. Из серии 4 в 3 это Мбаку, Орка, Атума. Когда вы нажимаете на карту для получения более подробной информации во время матча на большом экране сведения о карте теперь отображается информация о художнике и модификациях карты. Так, звук, оформление, обновление баланса, обновление карт. Красный череп. Постоянно плюс 2 к силе карт поднимка на этой локации. Ага, понизили. Ладно, ребята. В общем, тут... Изменение в картах у нас произошло. Нового... Я так понимаю, новых карт, наверное, не добавляли. Ох, ё шесть... Вот, вот этого бы парня я бы купил, ребят. Но, к сожалению, у меня нету шесть тысяч кристаллов. А патриота я не хочу брать. Шесть тысяч кристаллов, блин, это было бы, блин, нормально. Так, ну ты мне дашь 50 кредитов моих? Ну что, ребят, давайте тогда поиграем, посмотрим, насколько... Все тут поменялось, улучшилось, ухудшилось Я не знаю Будет ли моя колода сейчас в данный момент рулить Или все-таки она уже пошла Не по той мете э, Дим Роман Угадай, кто вернулся Ну, кто вернулся? Дим Роман Кто-то еще мог вернуться Так, ну пока здесь все по-старому Если вы разыгрываете Так, карту с базовой стоимостью 3 или 4 Она перемещается сюда Это что-то новенькое Астероид ТМ. Такого не было, ребят. Блин, дедпул. На сбросах, ребята. Что я могу сказать? Да ничего мне ставить пока. Ага. А вот сюда нам надо, ребята, подставлять песика. Так, две карты в минус, ребята, у него идут Хотя Хм Ну а что будет, если я сделаю Вот так Ой-ой-ой-ой, сейчас приместить сюда, да? Под пса, ребята, под пса, зачем? Зачем ты так со мной жестоко? За что мне такое наказание, ребята? А? <связать> противник отступил <связать> Я тут сижу, голову ломаю, думаю, как сделать Ну, ребят, понимаете, да? Первый бой, он тут ничего не зарешал особо сильно Но я тут, конечно, с... <связать> Сабло Надо было вначале, наверное... А, я бы не смог бы поменять Да, это, ребята, новая... Локация Теперь надо быть предельно аккуратным, потому что... Карты с базовой стоимости 3-4 могут переместиться на эту локацию. Это вот, кстати, сейчас пойдет, знаешь, что я тебе скажу? Колоды с перемещениями. Сейчас начнут тут рулить. Точно. Так, первая сыгранная карта с вами здесь уничтожается. Ну, давай я тогда эту на растерзание отдам. Снэпну ну, еще, наверное. Разочек. Ну, мне не жалко, агент. Ну, 1-2 как бы, не ну, туда, ни сюда. В любом случае, киллмонжер уничтожит ее. А так мы хотя бы сюда что-то другое поставим. Так, все, да? Обменялись, короче. Подтасовывает скалу. Блин. Ну и что мне вот с ней делать? Ну давай выставлю, фиг с ним. Да. Все равно килмонджером будем, ребята, уничтожать ее. Ага. Санспот. Это хорошо, что он сюда его поставил. Это прям, блин, ребят, вообще чудесно. Я даже не знаю, давай так сделаем. поехали так угу. Так Ну что же поставлю вот так вот Я так и не понял как эта карта работает если честно Морф Угу, ага. двух, да? Только не говори, что у тебя пес есть Дум Подожди-ка, подожди-ка вот этот хмырь Постоянно обладает постоянными эффектами всех карт противника Всех карт То есть получается Ну вот этой только он карты Или как Потому что в данный момент он сделал Подожди Откуда у него тогда появился дум И тигрица Значит, получается, что они у него были. Этот скрул у меня есть, ребят. Но я его как бы не брал. А может быть и стоит взять? Пока что-то, не знаю, не рискну. Не решаюсь я на это пока. Так, Эйсмен. Так, если вы разыгрываете, она уничтожается. Понял. Если вы разыгрываете так, они перемещаются сюда, Да. Рина. Хорошо. Давай поставим так. Сныпну разочек. Но пса в любом случае нельзя будет, получается, открывать мне. Паучка поставил, да? Так, здесь я сейчас не смогу разыграть ничего, поэтому... Поэтому разыграем вот так вот. Здесь карта уничтожает ее. И вот так. Ну, а потом что? Потом дума, наверное, будем все-таки ставить. Хм. Вопрос. Это что-то... Это новая какая-то карта. Если здесь будет разыграна любая карта, то... И та, и эта карта уничтожается. Ха -ха -ха. А если я сделаю вот так? К примеру... Можно было бы, конечно, ребята, Дум поставить. Но... дальше что? Космо. Что еще там у него? Блин, я, по-моему, проиграл, ребят, тут. Блин, на, на один балл все-таки надо было думу ставить. Надо было ставить... Но я, правда, не знаю, Дум бы залетел бы на ту локацию, которая закрыта у нас под профессором или нет. Я знаю только одно, что я еще, по-моему, не выиграл ни одного поединка. Все что-то вокруг да около и... А, нет, первый поединок выиграл, ну, потому что там отступил наш противник. А здесь все как-то через одно место получается. Ладно, сейчас, сейчас, ребята, разойдусь. И начнем. Так, добавляю сюда по карте, да? На третьем ходу. Поехали. Начнем с агента. Тут, кстати, очень хорошо у нас получается. У нас потом идет морда, потом идет носорог. Может быть, не снэпать? Как только я снайпну, у меня все через одно место получается. Не будем ничего тут снэпать плащ плащ плюс два силий когда она перемещается сюда То есть если этому карту переместим он получит 4 14 будет У него кое. Так. Ну что, перемещаем его вот так вот. И... Сделаем, наверное... Вот так. Посмотрим. Ведьма. Так, на этому парню крантарики. Давай, его уничтожай. Что там у него интересно? Угу. А что он там сделал? Что-то я так и не понял. А что же он там сделал? Плюс пять, да? Лучше сделать-то Так, подожди, Космо Я тебе вот сюда, наверное Вот сюда поставлю Ну и последний у нас ход Тут даже и гадать нечего да-да-да, ребят Посмотрим, что он там Да ну вы серьезно, что ли, блин? Халка своего влепил сюда Вот здесь я, конечно, поспешил Если бы я знал, что здесь вот этот Ханорик будет Я бы, конечно, бы немножечко подождал Че, падаем по рангу, ребята, падаем Сейчас возьмем другую колоду. Так, если вы понятно. Перетягивать сюда, да? третьего хода уничтожает карты да говоришь давай сюда поставим <И Mehman> <IMF> <builders> <ом sentoper> <В> <niveau> <Blair> а что вот это предусмотреть если последняя разыгранная вами карта имеет постоянную способность и находится в игре копирует ее текст Копирует ее текст. Да я даже не знаю. Ой, я так сделаю. Там уже будет видно. морф Опять, ребята, блин в... Ну, кого он сюда поставит? Ход гоблин Нахрена ты ставишь сюда, рейк, Где... Где пес? Вот и скажи мне, нафига ты вот это делаешь, а? Он стоит 5, мне хоть гоблина не перебить, ребят, никак Зачем я под собаку поставил Этого, блин Тигрицу, ну Рэй, ну ты соберись Ну хоть ты смотри на карты-то, ё-моё, блин Чё ты творишь, блин Поставил тоже дурик, а Просто дурик вот она, блин, невнимательность Ё-моё Поставил и вместо того, чтобы выкинуть тигра Ничего, потому что он заблокировал способности, ребят Ладно, бывает Сейчас мы <coughs> соберемся. Чай есть у меня тут? Нету? Нету, ничего, кончился чай у меня, блин Опа, Хеллу сбросил Теперь я знаю, на чем он играет Значит, броня тебе придется потерпеть пока. Ну, что он там хочет сейчас? Где? Он ждет, наверное, призрачного гонщика? Или, или что он там хочет? Посмотрим, что он там планирует Так, мастер меча, джубили Джубили, да, он сбросил Опа, призрачный гонщик у него тоже, ребята, улетел Угу. Ну что, поставим Броня у него тогда получается, да, и последний ход поехали. Да, мне плевать, что у тебя там гигант 8, ребята, отыграл Все свои эти Баллы, что были профуканы у меня Все С лихвой возвратил Отлично Так, главное теперь не спускать темп. Замечательно. 605. Оу. Кто-то у нас хочет стать максимальным. И кто же это? Давай смотреть. Что-то я не помню, чтобы у меня такая карта. Так, перемещаясь в локацию. Получает плюс 2 к силе каждую вражескую карту. Карта, которую вы разыгрыте здесь, не будут раскрыты до конца матча. Понятно. Угу. Барон, ты что ли хочешь? Нет, мне нужна покруче карта. круче хм, а кто тут у нас покруче то Ну это 6 да а вот вот магнит у нас как раз-то и будет ребята Прокачиваться Бесконечное. То есть это у меня будет теперь 2 магнита, да, получается? Так, 50 кредитов забираем. И тайник. О, Так, постоянно. Ваши карты с наивысшей силы получают плюс 2 к силе. С наивысшей плюс 2 к силе. Так, ну что, мы получили второго магнита, да? Так что получается. Это работает именно таким вот образом. Да, но я бы хотел бы лучше получить два дума. Хотя, с другой стороны, да? Нафиг вот эти вот карты нужны, если ты не сможешь их использовать оба? Хотя, если когда удешевляются карты на одну единицу энергии, тогда да, можно. Есть вариант. А так ты за один ход... Нет. Еще можно, когда седьмой ход есть. Можно поставить на шестом ходу одного магнита. И на седьмом ходу второго. Но это... Это нужно, чтобы у тебя была карта, которая открывает этот второй ход. Седьмой. Тьф, ты, блин. Второй раз... Э, точнее, который открывает тебе седьмой ход. Что он сделал мне? Что он мне сделал? Он мне... Блин, удорожил карты. Гаденыш. Тот, кто здесь имеет больше карт Ну давай А это что у нас? Так, при раскрытии на следующем ходу Вы получите плюс один к энергии угу. А куда он там гонится за энергией Это интересно Чем там вообще задумал? Сколько он стоит? Это две Я думал, можно будет через скилл уничтожить А получается не шиша Здесь можно подлянку ему сделать Носорогом Броня Угу А если у него фуфло какой нибудь там будет? Ну, давай проверим Сто процентов фуфло какой-нибудь, да, ставил. М -м -м. Халк, значит, у него, да? Значит, у него там Халк. Халк, а точнее. Дан халш поставить сюда или сюда. Давай сделаю так и вот так. Угу. И последний ход. Или все-таки этого взять? Сколько она стоит? Шесть Так, тут два Ну, тут один, понятно Ну, давай я так поставлю, посмотрим И все. Блин, не успел. Я там думал, что серьезное будет. А тут вот такая вот фигня на самом деле была. Так, задание выполнил. А, подожди. Вот. 255 кредитов. Поехали дальше. Попробуем сегодня ранг взять один. Ну, мы уже один взяли. 48 49 До полтинчика бы, конечно, добраться было бы нормально. Я бы сказал, даже было бы очень неплохо. Варумайта. Варумайт какой-то. Находящиеся здесь карты Беспособностей Получает плюс 3 А что за карты беспособности Вот у нас есть какая-нибудь Я вот помню Вот колосс если ставить Его нельзя уничтожить Это как бы способность или что, или нет Ново. Фигово Фигово здесь нельзя разыгрывать карту Слушай, мы можем.. Нет, не можем нифига. Хотел думал, сейчас поставим этого киллмонжера и уничтожим новую. Да как ты меня достал вот с этими вот постоянно, а? Э? Дедпул. Чего там? Эффекты при раскрытии не срабатывают на этой локации. Я оставлю киллмонжера, ребят Только для того, чтобы уничтожить новую Я же буду ходить первым, потому что у меня подсвечивается Рамочка Допустим Что мы можем теперь сделать? При раскрытии Это постоянный эффект Вот сейчас опять поспешу Поставлю на свою голову, блин И буду потом, блин Давай сделаем так Вот кого он и куда поставит Да ты заколебала, а, сегодня уже Так, здесь будет космо у нас стоять Дэдпул И Дэдлок Ах, ты отступил Я хотел сюда поставить броню а потом, думаю, можно будет через Дума сыграть. А что ему не понравилось я не пойму. Чё он так сдался-то? Вроде бы все шло нормально. Можно было бы ему еще поиграть. Или он на новую рассчитывал? Но это глупо. Дедпул у него есть. Ну, может быть, руках фиговая. с к 7 Ладно, давай ставить ее сюда. Все равно нам через киллмонжера ее уничтожать придется. Как ни крути. Хотя мы можем поставить броню. И киллмонжер ее не убьет. Руги. Постоянные эффекты здесь удвоены. Так, а ты у нас что делаешь? Преоскрите. Похищает постоянную способность случайной карты противника из этой локации. А, в этой локации. Постоянную способность похищает... Пропускай я пока ход. Хм. Интересно, девки пляшут. Давай я так поставлю броню. А это постоянная способность? Это вообще не способность, непонятно, что. Тогда я лучше так сделаю. Последний ход у нас. Ну, что я могу сделать? Вот так вот только, если. Только если так... Я его на беру Так, забрали эти карты у него Ну так что, ребят Явно мы побеждаем 18 баллов, тут на 5 баллов А тут на 18 баллов <сíts> <сíts> Ништячок Ребята, ништячок Получилось прям великолепно Ну, так, а что задание там какие-то Прикольно, вот сейчас вот мне понравилось Как магнит стырил У него две карты Он думал, сейчас под заменочку все сделает И будет у него хорошо, ага вот так вот. Би -би -би -би. Сделай себе. Ну тут понятно, тут пропускай ход. Хотя можно было бы и кил через кил. Но вдруг он тебе не выпал бы, да, килмонжар? Четко, да? Так, подсовывает скалу. Давай, вот так вот я сделаю ему. Скорпион, да? Вылез. Что там за, за, за сирен такая поднялась? Давай сделаем так и вот так. Угу. Сам спот. Ту-ту-ту-ту-ту. Что делаем? Наверное, делаем вот так вот. Блин, он ходит первым. Есть у него собака? Или нету? Не, он у него джигернаут. Последний ход Ну че, как вариант сюда перетягиваем, ребят, да? Дум Эх Неудачно немножечко Надо было мне тоже дурачку Дума выпускать, да и все. Тогда бы было бы нормально. Но я пожалел. Пожалел Дума. И выставил магнит. Ну и, как видишь, не очень хорошо получилось. Ладно, ничего страшного. Бывает промашки. Первый урок, который заполнит, ага, получает копию карты. Копию колоды своей начальной. Я вот думаю, может быть, Джессику Джонс уже Убрать из моей колоды Ну, как бы М -м -м. Дэдпул, я понял тебе. Давай вот так вот сделаем Так, он же будет ходить первым, да? Ладно Дэдпула сейчас мы с тобой просто заблокируем ну, че он на втором ходу? Чем он может его уничтожить? Киллмонджер стоит 3 энергии. Так что Дэдпул у него просто отдыхает. Заблокированным, естественно. Да нафиг он мне... Вперся ты. Пускай стоит, что делаешь. Рина. О, -о, О. Подожди. Ну, в принципе, нормально будет, да? Да не уничтожишь ты, даже не думай об этом. Ох, хорошая карта Твою налево, что делает? Посмотри Хм Думы ставим, да? Каждую карту уничтожено в этой игре. Ну, я, друзья, другого не вижу варианта. Да. Проиграю здесь на один балл. Пес вот этот, смердявый, блин. Занюханный появился здесь. Просто занюханный пес. Поставил именно в ту локацию, а? У тырок. Я тоже молодец. Нафиг я его туда поставил-то. Вонго-то. Зачем я его в ту локу поставил? Не понимаю. Так бы конечно, бы 10 баллов вы получили, а так всего лишь 5. Ну что, ни первого, ни второго, ни третьего хода в данный момент у меня нету. Начинается, да? 34 перемещается в эту локацию. Давай сделаем так. Сделаем так. Копию карт. Ну и что там у него? О, даже как. Черт, суда, куда, куда вот это вставить? Ну, давай сюда. Давай сюда поставим. А смысл? Так тогда сделаем. Патриот. Ты ведь явно издеваешься надо мной, да? Где собака? Где все, блин? А что еще сделаешь? Ничего больше не сделаешь Последний ход Ну и кого он там еще добавит? Но мы-то двух этих заберем, понятное дело. Циклоп. Я проиграл. На два очка. На два очка, ребята, проиграл. Где киллмонжер, когда он, блин, нужен, а? Ну где он, блин, своим вот этим говном меня тут за... А-а-а, черт бы я побрал. Накидала мне ерунды вот этой всякой в руку. Так должно быть у меня два. По два раза дума. А она этих камней мне накидала. Ну и чего мне с ними делать? Пес, вот где ты был, а? Когда ты нужен? Да нигде я ему. Не дождешься его. Я жду Я не буду сейчас выставлять пса, потому что сюда перелетит вонг Сто процентов Просто копить дать он сюда перелетит Вот так вот я могу только себе позволить Ну и нафиг мне, ты мне здесь нужен, а все, забр забраковал мне все, блин. Просто все забраковал. Единственное, что можно сделать, это вот так Так, а там пятый ход, там последний ход у нас, блин И вот так Других вариантов я не вижу Что там, динозавра имеет, наверное, да? Дьявольского Тирекс этот Вот сидит и думает, да? В какую локацию его воткнуть? Конечно же Вот в эту Ох, нифига там у тебя карт. Так, хал... Две Халкши. М да. Все равно не хватило. А как он Халшик? Ну, подожди-ка. За каждое нерасходованное число. Странно. Две, две у него были, прикинь Так, давай-ка мы здесь глянем Сто золота А вот эти нам не дадут, блин Потому что здесь под замочком все Своими силами Пытайся получить карты Кстати, я не видел, чтобы здесь Что-то нам давали больше очков Или что-то в этом роде по-моему, все как было, так и осталось Магнит, я не знаю, тебя толку уже мало Ты лежишь у меня в колоде И просто не выпадаешь Редко-редко, когда выпадет он мне Когда мы можем его использовать А так Все по-тихому Тихорица у меня в колоде Я уже хочу просто ранг, ребята, получить И пойдем во что-нибудь другое еще порубимся Возможно, поиграем сегодня растение против зомби-герои. Тоже, скорее всего, будет серия. М да. <соспит> Ну-ка, что мы там получим? М -м Ставим пса. Потом Максимуса. Самый оптимальный вариант. Чтобы ему не давать две карты. Я вот к чему. Значит, да? Вот так вот он, значит, решил. Так, друзья мои, последний ход. сделаю наверное и вот так все равно вариантов не особо много как ты заколебал своими орк с мышами а че ты не бомби твою налево ай пёс ты достал блин ну как ты ну, почему я про пса-то все время забываю, что он блокирует, блин? У нас же у этого, у Шанчи у него уже непостоянный эффект, у него при раскрытии. А... Это уже который раз я на нем ложусь, а? Просто ложаюсь. Да. Просто ложась по-крупному, а? Погнали, короче. Иду ва-банк. <coughs> Что там у него? Санспот. Угу, я понял. <coughs> По-моему, у него... Даже не знаю. Ну, давай так вот сделаем. Просто надо глянуть. Какое? Ну что-то, что-то не то он делает. Угу. <coughs> ну давай, давай так. Где киллмонджер, когда он нужен мне? А? <coughs> Опа. А зачем он так сделал? Вопрос интересный, конечно. Давай так поставим. Опа, опа, на? Да. Где пес? Скажи ко мне на минус, где пес? Апсеи нету, да? Да что ты будешь делать-то? У него есть место еще. Ага, последний ход Сколько ты стоишь? Три Четыре Ну если я перетяну Получится у меня перетянуть? Снеп, давай ходи, Снеп. аэра Даже так? Гад, специально что ли? Подожди, а почему? Погоди, погоди-ка, а как это... Ну, фиГали у него главное раскрылись, а моя карта не сделалась. Почему? Потому что... Понял я почему. Потому что его карта была установлена, а моя карта была туда перетянутая. Только лишь из за этого хитро. Ну да, это, конечно, хитро Но если бы, например, был бы у меня Дум Например бы А что бы это поменяло бы? Вот когда он нахрен не нужен, он появляется ну... Уничтожает ее Ну, давай так сделаем. Коллекционер. Эффекты удвоены. Ну, давай закроем ему, чтобы не было у него никаких эффектов там. Апокалипсис, да, значит? Сбросай две карты из вашей руки. попробовать уничтожить, или же сделать вот так. Ну и сюда я послал, чтобы тигра просто выкинуть. Куда он там выкинется, уже неизвестно. Манор у него там. Ну что, нам остается только думу поставить А он Хэллоу, да, сейчас куда-нибудь влепит э -э, Заблокировать я в любом случае не смогу, да, получается Хэллоу, сколько на 6, по-моему, стоит Ладно, фиг с ним, давай, поехали Апокалипсис вызвал Но Ничего не вышло Мы получим сегодня 48 ранг или нет? Так, у нас есть на улучшение карт ну, Давай чем-то улучшим по-быльненькому Так, морда не хочет Киллмонжер не хочет Носорог тоже не хочет О, Шанчи, давай Шанчи улучшен <coughs> У нас до легендарной карты И Есть Итак, 150 золота, блин Я думал, что-нибудь нормальное получим 150 золота Ну давай еще партийку, что ли Нужно получать ранг уже Хотел сегодня полтинничек получить, но, видимо, до полтинничка нам не суждено сегодня дойти Нет, можно, конечно, но это сколько времени, я убью на это все дело Так, посмотри, что потасовывают в вашу руку колоду, берете три карты Опять на сбросах, да? Добавляет копию в руку противника кожерка игрока может быть здесь только одна карта только одна карта <своскоп> <св так ну гамбит давай так сделаем ду <связи> угу. так сколько ты стоишь? Две, ты три? ду бы нам тут сделать-то лучше? Здесь может быть только одна карта у противника, да? Почему я так сделал Он ходит первым, да? Да твою, блин Какого-то мадока вшил Он нашел где-то, скинул его у него был матдок. вот так вот или он его скинул с колоды что там сразу же либо он его скинул с колоды ну вряд ли он его скинул с руки помню с колоды все-таки у меня блин всегда если вонк появляется так у меня этих нету блин ни дума, ни тигрицы. Когда тигрицы и дум есть, нету Вонга, блин. Вот ну, че хочешь, то и делай. Тут 5 к силе получает. Давай. <с> <с> <с> так, что будет, если мы сделаем вот таким вот образом? так ну что здесь уничтожаем тогда получается давай двоих сразу же так сделаю ну допустим так кого он там достанет Давай что-нибудь послабее, пожалуйста Отлично Все, выиграли Или не выиграли, ничего Не, должны выиграть Воу, воу, воу, воу Дракула, ну конечно же Лучше бы, конечно, он первый бы тут разыгрывал бы все это, да? Мы бы потом бы уничтожили, а так я первый разыграл ну, я таким макаром вообще сегодня не, не наберу ранг. Так, дай-ка я другую колоду возьму. Ну, блин, то на перемещениях это не то. Давай попробуем. Фу, ты. Ой. Попробовал. Старую колоду взял же. Я что-то я вообще сегодня туплю. Туплю вообще по черноку, ребят. Переиграл, видимо. Ну, не в эту игру. Я до этого еще там... Пять игр играл, блин. Башка вообще не варит. Ну что это? Так ложатся, так тупить. С псом сегодня лопухнулся вот с этим, с космо. Дай я нафиг уничтожу, наверное, вот эту вот локацию Так, поехали Мистер Фантастик Давай сделаем так Снепаться будем нафиг. Так, и остается у нас. Так, человек муравей. Так, и последнее, что там у него. Ну я не знаю уже, что здесь можно сделать. Спектрум это лезет теперь. Теперь спектрум вышло, блин. Ну будем получать награды-то мо, или что сегодня, блин. 46 ранг уже Колоду надо вот здесь менять, ребята, а не там Ронан Нет, наверное, сегодня не будет никаких растений против зомби Башка уже, ребят, просто не шарит Не варит I'm <laughs> сюда писать поставить никакого не хотелось бы <говор> <говор> джубили у него Так вот, да, значит. Седьмой ход, что ли? Да какого линейшего мадока ты именно вырубаешь то блин? Удваиваю силу этой карты, то есть 8, да получается. Да ну нафиг, ты серьезно? Да, маканда форев! А он разве пропускал на том ходу? Да, пропускал. 45-й ранг, ребята. Вы видите, просто полный крах. Просто полный крах. Вот и заметь, когда ты начинаешь Вот когда у тебя есть шан он не играет Такими картами сильными Ну я имею в виду там Халка или еще там что-нибудь Да? Как только ты меняешь, карта сразу же Противник меняется Совсем с противоположной колодой Так, после чего Утягивайте две карты Молодец. Сколько они единичку стоят? Шок вейв. Не стал сюда ставить. Но у меня тут особо выбора нету. Последний ход. Только дум А что еще может поставить? Ничего. Да ты заколебался своими ультронами-то, а? И плюс три каждый, да? Не получилось у него. Фью. Эть, эть, эть, эть, эть. Фиг тебе, я не снэп. Ты это F-46. Тебе не кажется, что... Стали намного больше, по-моему, отнимать Баллов Ладно, ребяточки, давайте на сегодня закончим Пока я вообще в минус там не ушел Я, кстати, в том сезоне тоже где-то на 50-м очень долго возюкался То есть противник пошел жесткий И победы очень тяжело давались А на этом все Всем удачи и до новых скорых видосиков